США строят боевой ледокол, чем ответит Россия. В США прошла церемония именречения первого за 45 лет нового ледокола. Стоит отметить, что данное событие в некоторых американских СМИ уже успели назвать завершением строительства корабля. Однако на деле Штаты еще даже толком не приступили к проектированию своего боевого ледокола, который теоретически должен положить конец господству России в Арктике. Ему лишь присвоили громкое имя полярной часовой и возложили на будущее судно большие надежды. Сейчас в США есть всего два ледокола, которые, мягко говоря, находятся не в лучшей форме. Тем не менее вышеупомянутый полярный часовой когда-то все же будет построен, и наша страна должна к этому подготовиться. Впрочем, в отличие от западных партнеров, развитием своего арктического флота Россия занялась гораздо раньше, в частности, уже сегодня кроме самого крупного в мире флота мирных ледоколов, у нас есть и боевой корабль данного класса. Ледокол проекта 21180 Илья Муромец уже пять лет несет службу в составе Северного флота. При этом он является достаточно компактным судном, что позволяет ему работать в мелких акваториях. В то же время, корабль может быть вооружен 30-м артиллерийской установкой а также принимать на борт вертолет типа К-32 или К-27. Но и это еще не все. Прямо сейчас достраивается второй боевой ледокол модернизированного проекта «Эвпати Калаврат». Он выйдет на испытания уже в этом году. Наконец, в 2022 стартуют швартовые испытания нового универсального патрульного корабля проекта «23550 Иван-Папай». Он заметно крупнее выше упомянутых судов и способен ломать лед толщиной до 1,7 метра. Касательно вооружения, судно получит в 76-м артиллерийскую установку, ПЗРК Эгла, пулеметные установки «Корт» и пусковые установки комплекса Калибрг или «Уран». Кроме того, он имеет площадку для вертолетов К-27 или К-226, а также «Бла». Что немаловажно.